Всем привет! Хочу сообщить, что мы ищем а, рекрутера в нашу компанию, который имеет опыт работы именно с SEO-агентствами не менее трех лет. Я могу объяснить почему, потому что мы уже пытались сотрудничать со специалистами, которые не имеют практического опыта именно работы с SEO-агентствами, и, как правило, мы потеряли много времени. Мы не хотим, чтобы это сбивало нас, чтобы это сбивало специалиста, который работает. Нам именно нужен человек, который обладает практическим опытом поиска специалистов именно для SEO-агентств. Поэтому, если ты знаешь таких, пиши о них в комментариях, если ты таких не знаешь, тогда просто а, а, прыгнуть это видео, можешь поставить лайк или поделиться у, тебя в у себя в социалках, это тоже будет нам очень полезно и хорошо. А, но если это именно ты, то мы готовы рассмотреть твою вакансию, пожалуйста, скидывай резюме, контактируй с нами, вся информация есть в контактах, и до новых встреч!